Друзья, всем привет! Это Рахманин. Сегодня я нахожусь на резервуарном заводе. Какие-то работы по электрике будем выполнять. В общем, видео о том, что как заехать в высоту 3 метра, если проездная высота машины 3.30. Сейчас покажу. В общем, вот сюда нам надо было заехать. Здесь высота 3.20, наверное но все равно мы не уместились пришлось раскладывать корзину сейчас покажу как это я сделал вот здесь высота еще меньше 310 а вот произвел 330 корзину надо открутить вот эти два грана потом выдвижение клавиши заехали разложились корзину на место поставили и работаем Открутили краны и этим же этой же клавишей которую выдвигаем стрелу складываем корзину Все. Вот так, друзья, можно проезжать значит, в высоту 3.10, складываем корзину и едем, работаем. Если вам видео было полезно, ставим лайки, подписываемся на мой канал, комментируем. Кстати, открыл канал Telegram, все о спецтехнике, тоже ссылочка будет в описании, подписываемся. До встречи!